Джинго. Хочешь узнать славную историю про Динго? Или лучше сказать Кринга, Скрывает немало секретов на самом деле и прикольчиков, о которых мы сейчас все узнаем. Поэтому здорово мужские мужчины! Добавление пулеметов в игру у нас достаточно редкое явление, ибо сам класс не такой популярный среди широких масс. В паблике и в рейтинге явление больше сезонные. То есть один-два сезона погремели пулики, приелись и убрались пылиться в арсенал. Если поднять архив Калдена, то самая большая популярность была, да и в принципе и сейчас, остается у Холгера. Отчасти тут дело в том, что данный ствол можно собрать под штурмовую винтовку с ножительным боезапасом. Как раз таки Динго по своему потенциалу тоже может выступить в роль штурмовки при грамотном подборе модулей, но нужно ли ему это? Занимательное сравнение, господа. У Динго три отрезка с изменением урона, а вот у Холгера четыре, но это не самое главное. Для пулемета первый отрезок до 12 метров это, откровенно говоря, фуфлень. Может быть, если бы хорошие коэффициенты с уроном были, то это еще как-то можно было бы понять. Только вот все-таки Холгер поубой не будет даже со своими четырьмя отрезками. Это такая первая значительная проблема Динго. Теперь посмотрим вот сюда. Отдельное спасибо разработчикам за такую систему сравнений. Рисунок отдачи намного хуже у нового пулемета, а значит и усилий гашению отдачи нам нужно будет принимать больше для успешного успеха в поединке. Это второй приличный трэбл ибо обычно разработчики любят сразу делать привлекательные и сильные ганы, поэтому скрытые улучшения и бафы нам стоит ожидать, но пока что я буду про него рассказывать так, как я его застал в моменте. Начальная скорость прицеливания достаточно быстрая, поэтому при составлении модулей на это сильный упор можно и не делать. Прицельная секция, а именно мушка с целиком, очень комфортная. Складывается впечатление, что ты играешь с каким нибудь эпическим скином на М4, лично мне коллиматор здесь не нужен, хотя многие знают как сильно я предпочитаю с ними играть, в общем все классно, да. Также отметим стандартный магазин на 80 патронов, который хоть как-то исправляет ситуацию с не очень ярким коэффициентом урона и пожалуй на этом более-менее все позитивные моменты и плюсы нового пулемета заканчивается, нужно ждать когда его бафнут. Про будущие бафы и не только, можно всегда узнать в бодрящей группе по Call of Duty Mobile ВКонтакте. Актуальные события, сезонные награды, будущие сливы и новое регулярно размещаются в сообществе. Также ты можешь зайти в чат группы и найти тиммейта в катку. Также ты можешь написать Никите Петрову и моментально он тебе подсобит со скидкой на сипишечки или боевой пропуск. Для любителей халявы здесь, кстати, тоже место найдется, ибо регулярно проводится кунг, с ценными призами. Ну и как говорил Классик, не надо стесняться, переходи по ссылке в описании и подписывайся. Ну что ж, давайте расскажу, что я там насобирал. Дистанция маловата для пулемета. Ее нужно бафать. Мой выбор пал на ствол стальной дождь, ибо он повышает темп стрельбы. По сути, другие обвесы здесь уже можно не рассматривать, так как он единственный в своем роде. Штрафы достаточно колючие, да и хрен с ним чуть-чуть попозже поправим. Повышая темп стрельбы, мы улучшаем тайм ту килл, Надеюсь, все все помнят. На самом деле данного модуля на дистанцию все равно недостаточно, поэтому дальше я взял глушитель «Стальной дождь». Штрафы незначительные, а вот бафы очень приятные. Вот этой вот рукояточкой улучшаем контроль, хотя можно с рукоятками поиграться, но я все-таки рекомендую вот эту. Берем приклад и финально вес это перк уже ставший стандартом на пулеметах «Отключение». Откровенно говоря, этот перк нужно фиксить на пуликах, ибо попадание в любую часть тела значительно замедляет противника. Получается вот такой вот сет модулей. И можете, конечно, поиграться и собрать что-то свое, но обязательно учитывайте дистанцию, на этом пулемете она все-таки слабовата. Конечно, пока что Динго не конкурент к тому же Холгеру и Клуну, попахивает, ну, типа вроде как проходной пушкой, но мне кажется, ситуация изменится, ибо имея такое большое количество различных обвесов. Имея потенциал создания нехреновой мобильной штурмовки из пулемета, я думаю все будет классно. Просто сейчас, на самом деле, дорогие брата-братья, весь акцент разработчики все-таки сделали на DLQ33 и ее, как говорится, мифическом скине. Вот, увидите, еще с вами поливаться будем Альдинга в рейтинге. Ну а прямо сейчас, кстати, интересная информация. Идет набор в мой клан, чтобы оставить заявку, переходи в мой дискорд сервер, ищи категорию OGT, чат заявки в клан, скидывай анкету и жди ответа. Ну, а вообще, успел ли ты открыть пулик? Ну, наверное, уже успел. Потому что я чуть-чуть замедлился, вот тут по своим личным, как говорится, делишкам. Как он тебе? Дай знать в комментариях, ты кулаки чем с подпиской отметиться под этим материалом. Не забудь, буду тебе при многое благодарен. Это был Огнянский, все только начинается.